Всем привет! Многие задумывались на тему, чем избавить унитаз от жавчин и пробовали использовать чистящие гели с хлоркой. Заливаем гель на загрязненный участок, чистим вершиком и оставляем на час. цветы на месте.